Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги. Вторник, 13 декабря. Я приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы с вами говорим о сделках исключительно в начале тренда. Предлагаю по традиции подписаться на все мои информационные источники. YouTube канал, телеграм канал, ссылочки будут в описании. Итак, приступим к обзору. Сегодня очень важный день в плане новостного фона. Мы... Знаем, что в 16.30 нас ждет индекс потребительских цен по Америке. По прогнозу ожидается, что он будет меньше, чем в предыдущем месяце. Все это, конечно, оказывает определенный позитив на участников рынка, собственно говоря, поэтому мы с вами видим в моменте, что индекс доллара начинает сдавать свои позиции. Возможно, на самих новостях мы получим сильный импульс по индексу доллара в сторону его снижения. Соответственно, это может оказать дальнейшую положительную динамику, как на, ну, абсолютно на всех финансовых рынках. Мы видим, что в данный момент времени Америка плюсует порядка фьючерсы, плюсует порядка 0,5-0,6%, что является логичным. Все эти появления положительных макро-данных по инфляции. Что происходит у нас с номинацией битка? С биткоина правило сопротивление на уровне 41%, следующее сопротивление на у... находится на уровне 42%, то есть, по сути дела, мы получили а, фигуру, которая называется у нас с вами а, двойное дно. Что будет дальше, будем смотреть. Но, опять-таки, одновременно здесь можно полагать, если мы нарисуем с вами... разворотную модель, которая нас может ожидать, то при всем дальнейшем исходе, уровень сопротивления будет находиться на отметке 1.618, то есть дальнейшее у нас может с вами появиться снижение куда-то вот в эту зону. Не будем гадать, в данный момент времени доминация битка вытягивает в оставшуюся ликвидность в альткоинах. Это видно по котировкам многих монет. Биткоин и эфир показывают положительную динамику, эфир замет заметно отстает. Все остальные монеты практически находятся вот они, практически находятся в красном секторе. То есть это подтверждает то, что биткоин на себя перетягивает основную ликвидность. Что показывает нам в моменте доминации? С ростом доминации битка, доминация стейблов снижается. Ну, по сути дела мы идем в боковике, никаких существенных движений мы не видим. Но снижая доминацию USDT, видно, что основные средства переходят в сам биткоин. Давайте посмотрим биткоин в моменте, что же он нам рисует. Рисует он нам в 12 часов, он показал а, такой хороший а, импульс, а, сняв а, ликвидность за опять за двумя уровнями, то есть по большому счету то мы идем, ну мы в боковике сейчас, да, мы пока не пробили уверенно уровень 17 400 500 долларов, а, можно говорить о том, что ну вот у нас идет боковое движение, соответственно, а, ну фантазировать себе сейчас какую-то очередную зону лонгов не стоит, при уверенном пробое закрепе над 17 400-17 500 можно ожидать дальнейшее восходящее движение в область 18 тысяч плюс, назову я так, потому что там находится очередная по стопов э, шортистов, ну соответственно э, перед тем как э, например пойти вниз, а я считаю, что дальнейшее снижение нас может ожидать, они могут легко снять э, ликвидность в виде стопов шортистов и отправить э, цену ниже. Да, у нас есть недельный перегруженный перепроданный RCI. Есть. Но опять-таки, если они снимут эту ликвидность быстро и устроят такой final с квистом да, и в виде стопов лонгистов и дальше Получится красивая, да, разворотная формация на старших таймфреймах на Дневке, например, да, тогда можно говорить о том, что финал медвежьего рынка пройден и нас ждет дальше аптренд. Сейчас я очень достаточно скептически к этому отношусь, плюс с учетом всех тех новостей, которые нам подгоняют и по Binance, по FTX, я лично понимаю, что ну могут еще что-то устроить такое непредвиденное в виде какого-то черного лебедя, который еще никто не знает, каким образом может отразиться на рынке. Поэтому, да, кто зацепился, например, в биткоин на уровне 16 16950, это очень важный уровень, да, сначала у нас сложил областью сопротивления, сейчас достаточно длительное время, сначала фактически декабря, это уровень нашей поддержки. Он опять устоял, удержал цену и дальше мы пошли выбивать стопы шортящих. Опять-таки здесь рисуется некая модель двойного дна. Давайте мы сейчас удалим немножко лишнее. Но я думаю, все это прекрасно видят. То есть, рынок пока не пускают ниже ниже вот этих отметок. Ниже не хотят собирать ликвидность пока там. Ну, вопрос времени. Если посмотреть на коротком таймфрейме, мы видим этот импульс на объеме. Да? Сняли стопы. В принципе, все ясно, очевидно и понятно. Если кто-то заходил в сделки, защищайте их стопами. Лично я пока принимаю для себя решение посмотреть на дистанции, что будет при выходе новостей. И я понимаю, что тот драйвер, который будет запущен Федеральной резервной системой, завтра выступление Паула. Соответственно, мы с вами понимаем, в каком ключе будет его происходить риторика. Ну... В любом случае, на 2023 год, пока планы ФРС идут в области повышения ставок, ни о каком количественном смещении речи быть пока не может. Будет большое изъятие ликвидности из экономики. Поэтому лично я для себя понимаю, что ну, как бы топливо для роста рынка криптовалют пока нет. Но это сугубо мое мнение. Не является, естественно, никакой финансовой рекомендацией. Поэтому я лично наблюдаю. У нас есть неплохой восходящий канал. который у нас, биткоин его ложно попытался вчера пробить, но сейчас цену восстановили. То есть мы торгуемся фактически ну, в нижней четверти его, но опять-таки, да, ликвидность какую-то определенную сняли, здесь и здесь, но опять-таки ну, лично я пока наблюдаю, я не удивлюсь ничему, если, допустим, биткоин пойдет в противовес абсолютно всему рынку и покажет что-то свое. Пока на рынке не сложится режим, который будет благоприятствовать появлению дешевых денег на рынке, а это может случиться только тогда, когда ФРС начнет смягчать свой ДКП, то я смотрю на все это пока достаточно скептически. Я имею в виду на дальнейший рост самого инструмента. Поэтому... Все сделки, которые, например, я э, делаю сейчас, это сделки в рамках дня. Я понимаю, что ты можешь утром встать и все будет совершенно по-другому, нежели это было вчера. Подгонят какую-нибудь очередную новость и никто ничего не успеет сделать. Поэтому я сейчас пытаюсь на рынке быть крайне осторожным, крайне внимательным и принимаю очень э, аккуратные, взвешенные для себя решения по трейдам вчерашние трейды, которые у меня были, я все закрыл. Ну, сегодня, соответственно, этот импульс я уже не ловил, не словил его. Я был не у пульта своего, поэтому сделку эту я не совершал. Ну, я имею в виду восходящий. Это был нарисован дикий импульс. Но сейчас мне понятно, что пока лучше на дистанции посмотреть, что у нас происходит. Давайте посмотрим еще короткий таймфрейм. Я могу удалить все объекты рисования. но Понятно, что сейчас большее значение имеет некие горизонтальные уровни. Потому что ну, ближайший уровень наклонной поддержки у нас находится ну, вот, где-то в этой зоне. Опять-таки надо будет смотреть, как цена подходит в зону начала импульса. Будет ли там какая-то дальнейшая реакция покупателя. Потому что сюда вполне себе может быть какой-то тест. Но опять-таки до появления новостей ну лично я в рынок не полезу, какие бы сетапы они сейчас не, не рисовали. Аналогичная ситуация складывается и с эфиром. Абсолютно аналогичная. Ну не вижу смысла тут сейчас да, говорить много слов про него, потому что ну, в принципе эфиры биткоин сейчас Ну как бы идут во-первых в очень одинаковом диапазоне, ну соответственно один повторяет движение второго. поэтому в этом смысле, ну, лично я для себя пока принимаю решение подождать. И давайте еще посмотрим по FIBA, что у нас идет от слива. Собственно говоря, уровни 17800, следующий 18500. Ну, опять-таки, это абсолютно зона 18500 долларов, чтобы все понимали, это абсолютная зона, нормальная для коррекции вот этого нисходящего импульса. То есть цена сюда может прийти. Это надо понимать, поэтому, но это не исключает, опять-таки, дальнейшего нисходящего движения. Поэтому при закрепе над уровнем 17 400-17 500 долларов следующая остановка нас может ожидать на уровне 17 600 долларов. То есть согласитесь, диапазон роста он достаточно такой суженный. Мы с вами знаем, что 38 уровень часто разворачивает тренд в обратном направлении. Поэтому я для себя вот в очередной раз Повторю, что занимаю пока выжидательную позицию. Пока не появится какая-то внятность, я в рынок входить не хочу. Я думаю, что я подробно расписал всю ситуацию рыночную, поэтому все дальнейшее общение предлагаю производить в рамках телеграм-канала. Всем желаю хорошего дня, набраться терпения, ну, всем профиты, аккуратно будьте со сделками, если вы в них состоите, защищайте их стопами. Все, ребят, всем удачи, всем пока.